Ответьте мне на один простой вопрос. Вы когда-нибудь задумывались о том, какие секреты хранит в себе Майнкрафт? Какие тайны прячут песчаные пустыни? Что таится по толще воды, в глубоких шахтах и на вершинах гор? Какие опасности, о которых вы не знаете, могут поджидать вас в нижнем мире? Обычно, ответы на такие вопросы можно отыскать на страничках старых, пыльных и толстых книг в тайных библиотеках, которые скрыты от обычных прохожих. И в большинстве случаев за этими библиотеками сидит существо из магического мира вроде Ведьмы или Колдуна мой лор ведьма четвертого поколения без своей личной библиотеки из-за чего я ощущаю себя неполноценным магом как вы уже могли понять сегодня мы с вами построим волшебную библиотеку под землей с вами как всегда я саша и вы попали на mainйнста приятного важное просмотра важное объявление.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 Я не раз спускался в шахты, чтобы добыть полезные ресурсы. И в один из таких моментов мне закралась очень небезынтересная идея. Сделать скрытую библиотеку в одной из них. У меня есть две шахты. Одна находится выше, другая ниже. Я выбрал то, что было ниже, потому что я хотел высокие потолки. И на этом моменте я начал бродить по шахте и все освещать, потому что агрессивных мобов было предостаточно. Мимоходом я добывал необходимые мне ресурсы и разбирал сферы с аметистами и кальцитом. С горем пополам я осветил большую часть шахт и приступил прикидывать варианты того, как будет выглядеть моя библиотека. Я не из тех ребят, которые готовы сидеть и в отдельном мире воссоздавать постройки. Да, с наземными сооружениями это очень удобно, но когда тебе необходимо что-то построить под землей, это кажется мне намного затруднительнее и затратнее по времени. Поэтому я взял лист и накалякал от руки силуэт будущей библиотеки, одновременно листая Пинтер в поисках вдохновения. Когда я плюс минус определился с примерным вариантом библиотеки, я занялся подготовкой шахты. Но когда я увидел объем работы, который мне необходимо выполнить, я понял, что мои железные инструменты тут не прокатят. Потому я пошел на поиски алмазов. Способ добычи алмазов древен как мир. Спускаемся на 58 ю высоту и копаем. Ёптума. <смех> Я так сейчас испугался этот ссанный звук <смех> Я его ненавижу Если вы не знаете как выглядят сам игры то они выглядят примерно вот так <смех> Ты железный киркой <смех> Где то на минус 59 высоте <смех> <смех> долбишь камень Ёмаё <смех> чё вас так много охерейте мне пин конечно 240 Господи, кошмар, нет бы просто одной тропинкой. Нет, надо тут целую, блин, всем систему, блин. ч знаете, короче, как и Девочки с днем редстоуна. Я б не понимаю, как мои сокамерники.. Там уже в назиритке ходят, блин, я не знаю, у меня какие-то устаревшие методы поиска алмазов, короче, я не знаю, может попробовать пойти в другое место и за спидранить, но, кстати, этих зомби тут вообще дохерают. Серьезно? Иди нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Я, я. Откуда они вылезли? Я чуть не сдох. Это маленькая ублюдина просто. Ну нахуй. Я без миникарты играть больше не буду. Поначалу я выбрал стратегию, которая была сильно затратна по времени. В какой-то момент я не выдержал и начал просто копаться в один блок. Знаете, мне на удивление очень везло. За последние 3-4 часа своей подработки кротом я добыл 54 алмаза. Следующий этап, который я не могу пропустить, это добыча необходимых ресурсов. Несмотря на то, что все мои сундуки забиты каким-то хламом, у меня было полно необходимых предметов, которых у меня было слишком мало или не было совсем. Первым делом я отправился в пещеру за блоками мха и светящимися ягодами. В своей библиотеке я предусмотрел мини уголок для занятий зелевареньем, но так как воду аду я не сильно освоился я решил сгонять в магазинчик DLZ, который в одном из своих видео зачищал ад. В его магазине я взял адский нарост из стержней фритов. Алмазные инструменты есть, все необходимое для строительства и декорации имеется, но я забыл самое главное. Это книжные полки. Я построил новый отдельный временный загон для коров и начал разводить их в стремительном темпе. К сожалению, для такого числа коров моя ферма растений не подходила, из-за чего мой проворный план по размножению коров быстро пришел в негодность. Мне снова пришлось организовать что-то вроде временного огорода, где росла бы только пшеница. И вот спустя один субботний вечер я все же смог получить необходимое количество кожи. Но на этом книжные полки не закончились. Как оказалось, к этому моменту все мои запасы вырубленного дерева закончились. Из-за чего я вновь решил начать выращивать сосны по способу из предыдущего видео. Кстати, пока я сидел и разводил коров, Stitec решил сделать нескольким ребятам подарок. И в числе этих ребят оказался я. А, тут Stitec э, сделал ребятам сюрприз, короче. Я, короче, я чуть-чуть погадаю, и я надеюсь, что... Сюрпризом будет какой-нибудь э, резиновый пинус <laughs>, на присоске. Знаете, такое дидло розовое. А, где сюрприз-то? Ёб твою мать. Вот это агрегатище. А как им пользоваться? Ёб твою мать. Господи, что происходит? Меня накрыло. Ой, господи. Что мне с ним делать? Ну, ну что, ну что за красота, ля-ля. В смысле? Я не милашка. Спасибо огромное за Вардена. Я его, кстати, впервые вижу в игре на самом-то деле. Да, вам не показалось. Он реально подарил мне Вардена. Я бы предложил вам выбрать имя этому синему чуду в комментариях. Но, к сожалению, железный голем успел его грохнуть, пока я стоял в АФК ну наконец-то эта движуха за сбором материалов закончилась, и мы приступаем к строительству самой библиотеки. Первое, что мне нужно было сделать, привести стены и потолок в порядок. Изначально я планировал сделать все стены из еловых досок, но потом я решил поэкспериментировать и одну стену сделал из сланцевой плитки. С потолком было все сложнее, нужно было заделать все дыры, щели, убрать в одном месте, добавить в другом. На это все у меня ушло часа два-два с половиной. Следом я сделал мини островки из мха на потолке и посадил на них светящиеся ягоды, ну а дальше идет освещение в виде свисающих на цепях ламп, книжных стеллажей и читательских столов. На втором этаже я решил установить кафедру, она будет окружена с одной стороны аметистами, которые будто торчат из пола, дальше я добавил парочку симпатичных мелочей. Что ж, вот мы и соорудили подземную библиотеку, вышло даже лучше, чем я себе это представлял. И вместо того, чтобы рассказывать, я лучше покажу это очень потрясающее и атмосферное местечко.